я приветствую всех сегодня мы приготовим творожный кекс с яблоками и изюмом и для этого нам потребуется 200 грамм или 1 пачка творога одно яйцо 100 миллилитров или 6 столовых ложек кеквира, 280 грамм или полтора стакана пшеничной муки 4 грамма или 1 чайная ложка разрыхлителя 100 грамм или 4 столовых ложки сахарного песка полграмма или щепотка ванилина, 100 грамм или одно маленькое яблоко, 40 грамм изюма и 150 миллилитров кипяченой воды для замачивания изюма. Изюм заливаем кипяченой водой и оставляем для набухания. Все сухие ингредиенты, а это мука, разрыхлитель, сахар и ванилин, объединяем в одной емкости и перемешиваем. Яйцо объединяем с кефиром и сюда же добавляем творог. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до однородности. К жидкой фракции нашего теста добавляем мучную смесь. Продолжаем вымешивать тесто и выводить оставшуюся муку. Если у вас нет миксера, то это можно сделать обычной вилкой. После завершения введения всего объема муки в тесто, тесто должно быть по консистенции, похоже на мягкую творожную массу. С изюма сливаем воду и изюм также вводим в тесто. Сейчас неплохо бы включить духовой шкаф на прогрев на 180 градусов, так как пока мы с вами продолжаем вымешивать тесто, духовка уже прогреется, будет готова. Моем и измельчаем яблочко. Если у вас сезонное яблоко не для зимнего хранения, то от кожуры его можно не чистить, измельчить вместе с кожурой. Еще раз перемешиваем наше тесто для равномерного распределения введенных яблок и изюма. На этом наше тесто готово и можно приступать к выпечке. Буртики формы для выпекания смазываем сливочным маслом. У нас форма 25 сантиметровая в диаметре. Лучше брать большую по диаметру, но не высокую форму, так как тесто достаточно плотное и может не пропечься. Тесто выкладываем в форму и равномерно распределяем по ней. Форму с кексом перемещаем в духовой шкаф, где выпекаем а, в течение 40 минут при температуре 180 градусов. И вот, 40 минут прошли, наш кекс пропекся. Достаем его из духового шкафа, накрываем поверх формы блюда и переворачиваем. Для украшения нашего кекса можно по своему вкусу использовать сахарную пудру, как в данном видео, или корицу. Посмотрите, какой очаровательный получился у нас кекс. Если вас когда-либо мучил вопрос, бывает ли сладкое полезным, о да, бывает. Это как раз творожный кекс. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Приятного вам аппетита!